И всем привет, и сегодня мы поиграем в аватариум. А, я сегодня не один, точнее. Ну, в общем-то.. Сегодня я играю с Данилом, а он со мной. Сейчас мы будем, в общем, виситься. Не знаю, Ходить по разным местам, делать что-нибудь. А там все отдавать. Да. Примерно это должно быть вот так вот. Погнали. Пошли сейчас. Давай на больный зал. Ну, на больный зал. На больный зал. На больный зал. Вах, какой больный зал. Я на больном зале. Я, я тоже. Сейчас я тебя дойду, подожди. На больном зале, на больном зале. На больном зале все время лагает. Ага ночь ну, разработчики ж... вот так да? они ж <смех> не посмотрели что сделали а может это просто бата-версия какая-нибудь о а ч ⁇ ты спину обнимаешь а нет все <смех> <смех> Сейчас встреча будет. Опа! Будет не против. Сутри. та там пошел я сама не как. Книга. Сейчас где-то сан Андрес. Все просто офигевают. Да ладно. Ну давай еще раз. Почему бы, как говорится. Да, <смех> <смех> Что-то я... А что ты молчишь? Да, я. Просто так. Просто скучно. Сейчас приду, я хочу О, просто замутить. Что? <смех> Не типа. что, типа. Слушай, Руся. А. Ты посмотри, у тебя больше шума встала. Ну, слышно мышку твою. Ну как у меня, да? Ну да, и ч? А, в принципе, мышка нормальная. Uh -huh. Чувствительность не надо, помнишь? Так, ч я хотел? Да потому что я микро передвинул. Вообще прям а? чё, чё, чуть в глаз себе не насунула. Я, я хочу одеться как книга. Слушай, я а пошли в это самое кучилки Жанни. Кутюр. Че? Пипец. Писал я Зря я писал 600, 60. 60 fps. Зря я пишу 60 fps. лагает Ах тебя по идее не нужно. Да внешность, да, надо нажимать. Зачем? А, ну да. В принципе-то. Тебе же еще этот салон красоты недоступен. Да, в не для меня эта игра. Почему? Мне главное угорать и все Именно в аватарии. Ага. Посчи нам всем давать. Да, а давай это самое иллюминатие это. Сейчас. Можно ща пожи еще вот здесь вот нужно вот так вот невочку поставить чтобы было соблюдательно я сейчас одежду новых куплетов в говне подожди. хожу а, пипец не смотри на хламиту давай Ctrl C и упал. Все, пошли Это называется когда не да. ходил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 я книга. Ты Нига. Книги всегда с магнатом ходят. Тогда ты истины нига, что ты. Кстати, знаешь, какое у меня задание? Я прошлое это выполнил, что я тебе покажу. Запасы припасов подкрепиться из своего холодильника, опять раз восстановить энергию в вип комнате клуба, но один раз я уже это сделал и поисти из чужого холодильника. Первым делом я всегда делаю вип потому что у меня осталось только три дня. Ну, в общем, все я пополнил, теперь подожди. Я на улице, если чем. Да, на улице. А ч ⁇ у тебя нефть дома опять? Как я не... на улице. А я попал к тебе домой. У тебя нефть дома лежит, я ее угал. Ты, должен... ты мне заплатить должен. Все, я на улице. Где сейчас. Тебя... сейчас, сейчас. Я редактирую тебя? свою комнату. Так, ты ставлю... на улице. Я редактирую свою комнату, я ставлю унитаз. О, фига, ты красивый стал. Ты прям генх Слушай, так эти же зеленые стоят. По-моему, за золото. Ага. Ой, за, за, за это не за. А да, золото они стоят. Сколько? Двадцать золота. Не помню, сколько. Шестнадцать, а шестнадцать золото. Ты за задание получил? Нет, у меня... Я когда недавно зашел в Италию, у меня столько было уже денег. Ага. Видишь, у тебя рядом с кроватью нефть лежит. Я меня... не показывает Ты, по-моему, обосрался. Видишь, где такая, ну, в общем, зеленая облезная кровать, самая последняя, где я стою. Там перед ней на этой черной досточке это мася лежит. Мохрит. Ладно. Да? Не шьба. О, нихрена себе, смотри. Чё? Сравните, кто лучше. Я круче. Ага, сейчас. Куда ты пошел? Товарищ. Э, я пошел убивать. Илюминати? Пожди. Ты пошел убивать? Пожди. Ты не дыши так микрофон. <свеча>, Свеча. Это, которую я тебе подарил? Да. Стой, не уходи. Сейчас, ка у тебя только две награды да угу. а посмотри сколько у меня зайди ко мне в паспорт, mm, так. паспорт. Mm, много а ты видишь что что в отношениях у меня скрытые же да mm. Вот. Mm. Она такая кахеровая нарисована ну да что пошли или начали убивать? Ты все равно там один. Ну да. Обида. Не сейчас подожди, комнату свою Хорошо. Сомните, комната свою Хорошо. сравните чья комната гостиная лучше. Его или моя. Эх, жалко, что все за его проголосуют. У меня есть бомжатская комната. Где всего лишь 44 тысячи комфорта. Подарки прикол, О, все, мы продолжаем. Я да. тебе смотрю, сейчас я нажму найти на кнопочку, да? Да. Я тебя. Я тебя выясню. Ну, как сказать? Вычислил по IP. Все, я тебя вычислил, все, книга. Голосуйте, щи... голосуйте, человек, лучше его или моя. Конечно же его. Ведь у него ж, э, 134 комфорта всего лишь... А, нет, 5949. Это так много. У меня всего лишь каких-то 44 тысячи. Ой, кто-то у меня дома сейчас... Я... Да подождите, давай посмотрим, кто это. Вроде никого. Почему показали, что там кто-то есть? У меня ведь, у меня тоже показывают. Только там никого нету. А может они прячутся у нас в комнате? Да ты зайди в редактирование, где редактируешь. Ой, не Но? где редактируешь, а где комнаты. И нажми гости. Всех в квартире. И там увидишь, что никого во всех квартирах нету. Я закрою свою квартиру. Я тоже. Ах нет, ты ко мне... Ах нет. Я закрою все-таки. На... Я за на 20 минут. А я на 12 часов. Ах нет, я на 1 час. Все, все, я открыл квартиру. Я закрыл квартиру, и у меня игра приостановлена была. А я открыл свою. А я закрыл свою. Попробуй зайди ко мне. Короче, ладно. Выпуск кончается. А -за -за -за. Всем пока.